Картофель с сосиской – это классика, предлагаю вам разнообразить традиционный рецепт граников, чтобы получилось еще вкуснее, сытнее и аппетитнее, запоминайте и обязательно повторите. Для начинки можно использовать любые сосиски или сардельки, которые есть в холодильнике, если добавите копченые, будет интересная нотка вкуса и аромата. Кроме картофеля я добавляю только соль и перец, но при желании можно дополнить рецепт любимыми специями. Драники хорошо подавать со сметаной и острым томатным соусом. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Подготовьте необходимые ингредиенты. Картофель очистите, натрите на средней или крупной терке, выложите в глубокую миску. Сосиски нарежьте небольшими кусочками. Вбейте яйцо. Жду ваших лайков и комментариев. Посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте. На сковороде разогрейте растительное масло, ложкой выкладывайте картофель на сковороду ровными оладьями. Жарьте на среднем огне с двух сторон до румяной корочки. Готовые драники выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло. Подавайте к столу. Приятного аппетита! Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Обещанный список ингредиентов. Картофель 4-5 штук. Сосиски. 5 штук в зависимости от размера яйцо 1 штука соль и перец по вкусу растительное масло по вкусу для жарки количество порций 46 подписывайтесь комментируйте ставьте палец вверх и спасибо за просмотр еще увидимся